Предлагаю вам простой рецепт фаршированного картофеля в духовке, несмотря на название, готовится очень просто, а продуктов кроме картошки, сыра и сметаны не потребуется вообще, очень экономно и сытно. В сезон молодого картофеля я всегда вспоминаю об этом классическом рецепте фаршированного картофеля в духовке, простом и экономном, вы можете убедиться в этом и сами. Едва взгляните на список ингредиентов, наверняка все из списка в доме найдется. А если я скажу, что это еще и очень вкусно, возможно, вы сразу же и приготовите. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписавшимся, больше вкусностей. Нам понадобится. Картофель молодой, 6 штук. Сметана, 100 грамм. Сыр грамм соль по вкусу специи по вкусу количество порций 3 5 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки надеюсь на скорую встречу на канале